По озеру Байкал всадница в национальной одежде конь, бегущий с попутным ветром. Все работы на этой выставке сделаны художниками из Бурятии. В Петербурге открылся Центр бурятского искусства, идея которого рассказать петербуржцам о современном искусстве и традициях сибирского народа. Подробнее расскажем прямо сейчас на Первом канале. Доброе утро. Работы оружейника и скульптора Жиржита Баясхаланова посвящены лошадям и всадникам, стихиям и ветру. Он вырос в Забайкальском крае, в маленьком селе Амитхаша. Сейчас он выставляется в в государственном эрмитаже и Московском Кремле учится в Академии изящных искусств в Италии, но его творчество напрямую связано с его корнями. Эта работа называется метель. Это противостояние лошади со стихией, с метелью. И хотелось показать ощущение того, что конь вырывается из стены что вот этот холод, настолько э, мощный ветер, снег, и конь идет против ветра. Год назад Жигжит открыл в центре Петербурга персональную галерею. Теперь решил масштабировать проект до центра бурятского искусства. Мы очень рады показывать ту культуру, ту, которую несут наши художники. Я очень рад показывать здесь э, и керамику, бурятскую керамику, наши бурятские ножи скульптуры, картины. Узнаваемые мотивы бурятского искусства – лошади, маленькие воины, яркие цвета в картинах, персонажи в национальных костюмах. Отдельная тема – изделия из нефрита, известного далеко за пределами региона. Так, камень для этой работы привезен с берегов Байкала. А ее автор, камнерез и скульптор Сергей Фалькин, родился там же, в Бурятии. Называется «Кардиограмма Байкала». Здесь и скалы, вот эти плывники – это скалы Хамар-Дабана – и это, это своего рода дух Байкала. Да? Вот с одной стороны это рыбина, с другой стороны, если ее посмотреть, это лик, лик некого существа, антропоморфного. Место на самом деле уникальное по, и по своей природе, и по людям. Витрина галереи завораживает даже случайных прохожих. В ней видна скульптура знаменитого на весь мир Даши Намдакова. Недавно работы мастера выставлялись в русском музее. У него настолько узнаваемый стиль, который сложно перепутать с кем-то другим. Работа сказка является одной из центральных на нашей экспозиции, и она интересна тем, что в ней сочетаются как образы бурятского эпоса, так и общемирового. В ней заложено огромное количество интереснейших деталей. А сама девушка, восседающая на коне, — это образ кочевого народа. А снежный барс, который бежит следом за ней, — это образ, связанный с буддийской мифологией. И с обратной стороны, под рукой девушки, покоится дракон, что уже как раз-таки нас отсылает не только к восточной мифологии, но и к европейской. В Петербурге существует общество бурятской культуры. В нем состоит порядка пяти тысяч человек. Проводят встречи, отмечают национальные праздники. Но своего пространства очень не хватало. Для бурятской диаспоры самая главная и важная наша площадка – это Датсангунсечене. То место, куда мы приходим, общаться, молиться. И, конечно, мы очень рады, что у нас появилось в центре города это вот местоположение хорошее. Место, где мы можем прийти. Пообщаться, посмотреть, пригласить своих друзей. Среди знаменитых петербургских бурят есть художники, архитекторы, скульпторы, музыканты. Например, солисты Мариинского театра Сава Хастаев и Аюна Базаргуруева. Семейная пара, которая начинала творческий путь в Улан-Удэ, а сейчас радует своими голосами жителей культурной столицы. Так, на Руси были... Баяны, которые рассказывали древние повести, истории, сказки. Также в Бурятии э, сказители, и они пели песни и рассказывали вот эти истории. Ули Горшины их назвали. И мы, наверное... Относится к больше к В планах у создателей галереи постоянно менять экспозицию, представляя работы и бурят живущих здесь, и прославленных за границей, и тех, кто творит у себя на родине, чтобы знакомить петербуржцев и с этнографией, и в большей степени с энергетикой искусства кочевого народа. Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.